вот мы идем по замечательным трущобам как говорится, делийским и полностью ощущаем контраст, даже Валерочка Валерчик? Да, Того, контраст, происходит. контраст здесь сумасшедший, здесь богатые с бедными живут бок о бок прям да. наверное не видно, что я говорю, богатые с бедными вот так вот живут прям бок о бок здесь богатый, тут же бедный лежит, тут же он у него просит он же ему еду дает, все вот так замешано это обычная улица, это центр города, здесь провода висят над головой, буквально каждый сантиметр, все напутано паутиной, ни черта не нам, но все понятно им, непонятно вообще все, они все понимают. Да, все понимают и очень спокойненько себя ведут и здесь двигаются, и если честно, было бы классно все это вам передать, так как мы передаем, я думаю, у нас это получается именно это гетто именно с братской, так сказать, силой и духовностью. Ну, пойдемте, пожалуйста, посмотрим, что происходит а дальше. Ну, да, здесь каждый беру, куда-то зайти, везде брат и все. Да, если выйти куда-то вперед, то появляется уже какая-то Неожиданная роскошь. Неожиданная, я не знаю для кого. Для нас она очень ожиданная, но для людей она неожиданная, потому что вот так вот они все и живут примерно вот так. Кого-то даже дома нету. У кого-то крыши над головой нету. Еды нету. Но в нашем выпуске вы увидите, как можно кушать бесплатно, жить где можно бесплатно. Все увидите, всю правду увидите. вот кстати дели является столицей э -э, мирового угона э -э, скутеров и байков так сказать вот здесь угоняется максимальное количество скутеров и байков в сутки и тут же на центральном рынке ты можешь пойти и купить свой же байк вполне возможно я так думаю что никто здесь даже не заморачивается ни с документами ни с чем И вот мы выходим на центральную улицу, соответственно, вы уже видите, что здесь. Одеваем маски, прячемся под салфетки. Да, и под салфетками дальше. И дальше под салфетками двигаемся. Вот такая вот движуха. Всегда. Каждый год день. Это еще вообще никого нет, если честно. Вообще никого нет. Пустота на улице. Пустота на улице, да и только. Никого нет. О, Сегодня без до да. джусика до нашего. Он прямо О. здесь. О. Хлопнем по пути по джусику. О. Это наш любимый джусик. Который я вам уже показывал. Мы его каждый божий день пьем. Без него здесь просто не выжить. И вот еще бананчики здесь же продаются. Самые любимые мои. Наивкуснейшие получились. Есть свитер. Арбузик, арбузик на мастер. Арбузик на масте. Намасте, баба. Вот и мангаты вот наши любимчики. Дошли до наших любимчиков, которые сейчас нам. А я даже ничего говорить не буду, посмотрим, что он сделает. Молодец. Ты же целый, так обычно? Конечно. Ни одного слова не сказал, я вам показал. Два просто показал и все. У него в день где-то 4 миллиона посетителей. Без остановки. Я думаю, секунду. у него в час 4 миллиона. У этого бабы орешки. Всегда. Вот все остановились, ждут своей очереди, а нам сейчас будут делать сокер. Да, и сразу же отдадут. Ну, на момент вот, Gracias". Ну, потому что здесь двое белых только в Дели. Мы пока, пока что еще, вот сколько мы здесь? Одиннадцатый день, 10 дней. Не помню, что-то сбился. А, белых не встречали, ни одного? Ни не, одного. Было, не было белых. Ни одного белого. И, кстати, отношения у индусов к белым, ну, не, не сказал бы, что они прям все вот так вот стоят и смотрят. Хотя все стоят и смотрят. Так, все, все. Всегда, без остановки. Да, многие разделились, конечно, мнение, но в основном улыбаются все по люди. Улыбаются, в основном улыбаются и все рады и спрашивают, откуда вы, как вы добрались вообще, что происходит? Как мы сделаем? По-настоящему Как это секрет? Никого же нету. Все закрыто. У нас полтора года все закрыто. И у них вот только-только сняли небольшие ограничения. И мы пришли все это, как говорится, заснять для вас сразу же первым делом. Вот так вот она, вот такое вот дерево. Все время не видел ни одной аварии тут ездят на слонах на черепахах на змеях на амфибиях на всем чем можно нельзя точнее ездить и ни одной аварии тьфу, тьфу, тьфу. да здесь все индусы двигаются на инстинктах все это знают уже давным-давно все друг друга чувствуют это чистая интуиция даже никто на светофоры не смотрит особо потому что если поток остановился значит я вместе с ними все <свят> Так, что там у нас? вещь миш идет. Я думаю, сейчас все будет чики-чики. Да, уже, уже процесс у нас там. Тут самое классное, то, что дают э -э сок с мороженым. Это вот так охлаждает. Просто шарик мороженого. Ох, И... от 100 рублей есть у нас. 500 есть. 500, отлично. 500 рублей есть, значит живем, живем, живем. Да, что вечера, ну, с другой стороны пошла движуха, здесь как будто бы закончилась на нашей стороне. И с той стороны всех пустили. Там просто небольшая пробочка из-за деда, который везет на велосипеде Словно, -то 6 тонн. Везет 6 тонн просто на телеге. Вот, а, смотрите. Хорошо, не на голове. Они на голове столько носят ну, Да, у него еще у него велосипед есть. Это он на голове принес и в велосипед сложил. Вот, видите, просто могут наехать даже на ровном месте. Но не наезжают, потому что интуиция интуиция. Все-все движения тут на интуиции. Индия это удивительная страна. Тот, кто не был, приезжайте и удивляйтесь, а тот, кто был, сами знаете, о чем мы говорим. Сами все знаете. Ага. Сами все сами знаете. Все такие брызги тут очень регулярно возят. И очень даже. Содержимое неизвестно. Быстро они перемещаются и никому не мешают здесь вообще на дороге. Содержимое неизвестно. Может быть что угодно очень. Да, Дели, это, как недавно нам один местный сказал, это город городов. City of City. В общем, Дели находится, разделен на несколько частей, а точнее, по-моему, на 8. Не буду врать, я не помню точно потому что спонтанный разговор был. Но помню фразу однозначно, это city of city, это город городов. То есть в нем сосредоточено несколько городов, как старый, новый город и еще шесть различных других. И просто миллионы храмов. Да, и вот эти Мечети вот районы, и богатые и бедные, они граничат друг с другом. То есть ты можешь пройти 10 метров, очтиться среди вилл очень дорогих и красивейших. И тут же, проходя 10 метров, будет лежать нищий, жить в палатках. Вы все это в фильме увидите. Да, удачу. буквально в этой же вилле может лежать за забором. <связать> но это цивильный райончик зато, извините меня. А вот в парке мы вам то, что покажем. В парке тоже целый городок сделали себе, но очень даже цивильный. Ну, ягодки поехали. Ягодки поехали. Чуть-чуть Очередь все больше и больше. А наш манго чуть, да, я вижу, сейчас, уже наливает. Он сейчас нам yeah. уже отдаст его и всем остальным будет отдавать позже, потому что мы его любимчики. Каждый божий день он нам делает посоку. Он сейчас нам с собой его, наверное, отдаст и все как обычно.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 Байтаяс. Да. Yes. Little bit байтаяс. What better. is your YouTube channel name? Uh, YouTube uh, channel don't have, uh, but uh, now we uh, do it first, first test, and uh, after you see, I, I uh, send you, and uh, you see. You turn. Давай. Вот, смотри, смотри, я сделал. Вот Смотри, что за две жука. Сейчас секундочку. В общем, секундочку. Uh, я даже маску сейчас сниму сейчас, секундочку показываю я даже маску сниму расскажу это вот это все добро стоит 50 рупий здесь свежевыжатый манго сок большой шар мороженого манго орехи а, не знаю неведомые штуки айс всякие айс, -крим. айс, -крим, айс, -крим. айс -крим, неведомые штуки как мармелад у Это появился помощник. Так далее. Это наш помощник. Это наш помощник всегда появляются помощники которым очень-очень интересно ну, он звезда, кстати, по среднам. Да? Yeah, на звезду, Focus? да? Похоже на звезду, да? Мне ah, кажется, yeah. мы его возьмем в главную роль. Ah. Мне кажется, возьмем, да, в какую-то серию. Такой прикольненький получился. Yeah, Братик, прикольнее намного! <laughs> как пьет сок еще! Ох, oh, красавчик! Давай, какая! Ох, моя очередь! <свеч> <свеч> вот это да. Можно чуть-чуть с дороги отойти, а то здесь такой движ -миш вот мишва. Лучше, чем этот сок по утрам, дням, вечерам, я даже не знаю, что придумать, вот потому здесь что есть это стороночка. Это реально великолепно. Да, вот такие байки еще прикольные здесь. Куча мала, куча мала из байков везде, везде. Да. везде обманут, а переходов. Это починят? Да, здесь наверняка их починят, а потом протирают. А может просто протирают? Тут может по разному. Здесь. Ох, как хорошо! Смотри, что за дедушка прикольно. Намаскар, баба! Намаскар! Ты хорошо? Да, мы тебе что-то Да, да, немного. Немного мы пьем. Да, очень много людей, которые все время просят деньги, и я прекрасно их понимаю, потому что они за грани вообще насчеты. Да, тут денег а нет. Им хочется кушать, они не просят деньги на пиво, на наркотики или на что-то еще. Да, они, они просят деньги очень, на еду. очень сильно все как будто бы вне жизни заканчивается. И мы по возможности помогаем, и, ну я бы не сказал, что к каждому, но кого чувствуем, мы тем помогаем. Вот искренне говоря чувствуем, нуж, нуждается человек в помощи, мы недавно сделали такой поступок приятный, что аж ну, до слез проходили мимо, ну, взяли себе покушать, соответственно, покушали и начали гулять с этой тарелочкой, теплой едой, и э, увидели, сидит ситх или, я не знаю, мусульманин молится э, спиной видно, что живет там, да, вот, прямо на дороге. Мы подошли к нему, и полевчик со спины, да, постучал ему и дал это горячее блюдо, и, ну, я не знаю, я, я столько счастья не видел, наверное, в человеческих глазах никогда. Это было так искренне, это было так душевно. Помогайте чаще людям, если у вас есть такая возможность, потому что мир сейчас стал очень жестоким, и э, таких, как мы с вами, осталось очень мало. Вот дедушка стоит, он знает, что мы ему поможем, это, ну, дедушка, понятное дело, что мы поможем, дедушке, бабушке, мы купим сок, мы все купим, мы все сделаем, мы потому что можем, и если ты можешь, ты тоже пойди и сделай, а? не сиди просто и не осуждай всех, а пойди и сделай. напоминаний Место мало им тогда на педали высадим Все нападали на истину в лице мысли Дара кристально чистой истории В книге неизданных болей О том, как троллят свои роли Коли топали по полю С братом с босыми ногами Той иной порог осиля Все отдав, не попросив с годами Псы вокруг Все норовят тут подкусить свою долю Мы наколдовали близким Хлеба до да соли, высшей гробы микробаниковой работы на самого себя всегда еще ответ в структуре тела. Стори. Я да, я заметил. Тоже. Вот рыночек все идет и идет здесь. Очень приятные вещи продают. Настолько приятные. Да, почти нету ремней и выбора почти нет. Ну, ничего. Ну, а почти ни одной сумки. Ни одной сумки, ни одних штанов. И выбор совсем маленький. Да, с тканями здесь вообще проблемы, похоже. Ну, а так, в принципе, что-то есть. Что-то есть. Что-то есть. Всякие штаники, там шортики. Ну тоже mm -hmm. выбора, конечно, минимально, где-то 500 миллионов разновидностей, почти нечего а да, взять. Да, почти нечего брать. Так, примерные цены от 50 до 150 рупий на все вообще. Вообще на все. Галстуки, я думаю, руки по 20. Да, как бы не по 5, наверное. Да, вот они нет. приятные, посмотрите, какие, как бархат. Да, как в этом, как в сумме по 100 миллиардов. Эти же галстуки. Те же самые, отсюда шико везут. Это, конечно, Самое лучшее считается. Будет. Вещевая производительность в Индии. О, ну здесь хоть чуть-чуть людей. -чуть я надеюсь, я надеюсь. Да, ну, тоже очень мало. Практически нету никого. Сегодня да, выходной да, просто. Тишина. тишина. Праздник, праздник, выходной вообще тишина. О, ремень Hello. за ремень okay. продали. Hello. Нормально, ремень за ремень продал. Деньги, вот за деньги, за да. деньги обменял. Ремени, очки, а, очки, меня, ремни, очки, очки на ремни, очки на ремни. Так, но ну у нас еще нет, мы в следующий раз поменяем. Так, у нас все есть, но потом я могу старые очки свои на расческу поменять. О, сколько такая стоит у тебя штука? Бесплатная же? Эй, я сам посмотрю. Окей. Okay. А Хитна. как включается она? Хитна. 600? Хэ, боя! 600 in Amazon, бая. 600 in Amazon I can buy brown. You know what is it? 100, 150 I take. 100, 150 I take. 100, 150 I take.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 вот okay. это сломалось как раз, да, но три сотки нормальная тема, если честно. Бая, yeah, 250, 50, you, you tell me. А, give me ah, 50. Ah, 50. Ah, 50. 600, only баба. <laughs> okay. Uh, you give me with battery and new. Yes? No? Battery this battery. A battery have? You give battery? No? Oh, oh thank you, good. I, I, I one. Yes, uh -huh. yes. No, no, no, only one, One, one, Baba. One, one, baba. One, one, baba. Okay, Ага, чек. Чек и гол. Чек и гол. Чек wait, гол. Чек и гол. Чек и don't Чек wait, <laughs> wait, wait, not so fast. Чек и гол. Чек и гол. Чек и гол. Чек и гол. I бай. this, так, а я... есть еще. Она okay. триста uh, yeah. стоит. Да, у меня 200. А, 20. Ah, wait, wait. I по-моему, Так, Да да, да. Как раз Дети у меня, смотри. Ровно 300. You take all my money, баба. Okay. Good day. good day. Yes, very oh, good. Have everything. This We need this. Finished. Uh -huh. this don't need My watch стоит столько так, сколько этот вот рынок. это отлично. Мы взяли вот эту штуку, которая крутящаяся. Это, путащая, это нам самое нужное. необходимое было нам. Самое вообще нужное. самое необходимое. Да. Все, что ее нам можно нужно. закинуть в этот в сумочку, да, Косик? Да. И вот она планинка. даже в маленькой коробочке. Смотри. Маленькая коробочке шикарно. На Ой, давай, покажем, что мы взяли за три сотки. Ну О. вот это, короче, это бритва. Триммер, а, триммер да, для бритья шикарный. Полностью Рима. рабочий, полностью. здесь ремни всякие, здесь часы золотые всякие продают, за все за 300 рублей, 300 максимально. Точно триммер. такой же триммер, только намного хуже, мы покупали в Москве за 900 без насадки. Это в не было, но Это он был вообще было, не рабочий да. и без батареек, а здесь батарейками и рабочий. Все, Сразу и батарейки в подарок. Сразу же рабочий. Так, здесь идем, здесь идем, здесь идем, здесь идем. Так здесь идем мы. Здесь мы идем, а, все, идет, все, оп! никто не идет. Почти в метро. Сейчас покажем вам метро. Вот это все очередь в метро. Как я понимаю, но она не такая большая, всегда очень большая очередь. А сейчас почти нет очереди. Стоим, ждем, непонятно чего. метро не пускает. Очень чистое метро, очень чистое, снимать нельзя здесь, но мы снимаем, очень чистое, очень приятное метро, чище чем в Москве, неожиданно в Канди работает. Two. Two. Baba. One mm. oh, okay. oh, for me. Oh, okay. Okay. Okay. Good day. No, no way. Walk. будто бы закрыт да не да, как будто бы закрыт ни одной души вообще да, но... ладно по кругу вроде как можно его обойти да вот здесь храм лотоса непонятно закрыт открыт но мы сейчас что-нибудь придумаем обязательно солнце подарите бог Согрей лучами на утро, Земля, раскрой маршруты, С ней мечтая будто вода, Успокой провода, Справдой впитай слова ее Ветер, унеси туда, Где сплетём идеи вместе, Я и моя песня, Наедине летим над миром пресным. Выстраиваем мир заново, Одни замерли, Как огни заняли, Не, не мы, не мы одни, Бережем, бережем, вперед пошел, пошел. Толком мало было, там среди замка. Да, вот тоже пос... в парке обосновалось целое племя небольшое. Я думаю, достаточно комфортно они здесь обосновались, не то что возле дороги. Там да, тут уж разные встречи. Пойдем, еще сейчас посмотрим. Примерно что там они Очень комфортные, комфортабельные домики. Mm. Прям в заповеднике, прямо в середине заповедника. В палаточке живут люди спокойно. Сидят. Там детишек целая гурьба, катаются на максимальном велосипеде. На мостах. На мостах. А ну вот, пожалуйста, здесь наверное кухня и все, вот они. Вот прекрасно здесь. Вот готовят там. Постерлым там. Окей-окей, мы идем, идем. Бай! Не кривй! Ну вот, в центре парка увидели, как ребята играют в крикет, тут это очень распространенная игра, игра номер один в Индии, да. как у нас футбик, наверное, как даже хоккей, на наверное. хоккей, да у нас нету, наверное, распространенной такой игры, как здесь крикет, mm -hmm. крикет тут просто играют все и Намасте, очень гай. любят. А ну давай, попади-ка, попади-ка на камеру. Давай, давай, давай, давай, давай. -а -а -а. Чуть-чуть, да? Шо! Шо! <смех> Ты откуда шлепнулся, типчик. <смех> Очень красивый парк здесь, если честно, получился тоже приятный. Да, вот, конечно, то, что вот эти вот все храмы закрыты, это так себе. Унеси туда, где сплетем, где вместе. Я и моя песня Наедине летим над миром песным. Добрались до берега, берегай, верь в нее, обретая Часть тебя кричит внутри, остановись, хватит, Лайталону луну, дай пройду как с продуктом с юга, прогоню про вьюгу пропаганда неугрюмого андеграунда, не пропитанного вагримом и спамом ватный стайл, стало быть спаса зрителей опасных, Стразы к черту, что все ближе, не учел ты движ, остался лишним, вынужден Это для изготовления специальных штучек, да. чтобы было очень хорошо, уютно, тепло и свежо в этом парке. Да, вот это такого. спецпрепарат для штучек. Спецпрепарат для штучек, вот, как он и называется. Вот, цивильный райончик вывалились, да? Вот мы вывалились в тот да, райончик цивильный. Очень mm. даже тут хорошо. Вот oh. видите, контраст какой в Индии. Oh. Вот здесь приятненько. Вот. Так живут люди, либо живут в палаточках в парке, вот, как пять минут назад это было видно прекрасно о какая ганнек красиво на ага. выходе симпатичный <Рык> <Рык> ширига <-ганыша> -э на шайне маха лакшири <Рык> <Рык> лакшири лакшири Конечно, вот в таком райончике можно и пожить, на самом деле, в Дели. Почему называется. бы не пожить даже? Да, вот, это... Посмотри, что да. Шикардос просто, просто шикардос. И, насколько я понимаю, вот это вот каждая вилла – это одной семьи. Да? Да, да. Вот это вот все, здесь вот заборчик, и вот у каждого там пять шесть этажей четыре этажа огромнейшие виллы там О, вот наверное вот еще и какой? задний двор да вот нам рассказывали что вот это вот все одна семья строит себе это не пятиэтажка как у нас мальчики там или как у нас в России это просто одна семья построила себе домик и дальше он разрастается разрастается дети все больше, внуки больше. жены мужья все там живут в одном домике еще одна. Но, ну, тем не менее, провода нет. здесь им не уделяют никакого внимания. Даже здесь, где супер богатые люди, посмотри вам тоже, все непонятно как. Любят они, чтобы провода висели. А, они по-другому не умеют, походу. А, вот, смотри, здесь что у нас, харчерна с овощами. Может, то ваш перекусин какой-нибудь Как тебе на это установить? Еще есть вкусненького баба? Ох, сколько всего есть вкусненького. Все вкусненько. Очень вкусненько, серьезно. А что мы будем кушать? Мы хотим что-то ням-ням, баба, ням-ням. А you have knife? Чаку? Есть? Чаку? О, чаку. Чаку. Ох, какой у тебя утюг прикольный! <с. Прикольный утюг какой! На углях, да? Ага. Красавчик, красавчик. Молодцы, Тамасле. молодцы, молодцы! Молодцы, баба. Вот здесь Тамасле. вот вход а, в этот а, великий а, комплекс или что это вообще, как это назвать, я не Прекрасно. знаю где живут одни богатые. Вот мы вывалились отсюда и дальше пошли в неизвестность. Вот, вот такой вот дом напротив жил такой вот. Вот такой райончик. А с этой стороны вот такой райончик. район, тук-тук-центр. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Извините. Где Россия. Россия? это Да, да, Здесь хочется мама, oh, good, Мамо? nice, oh, and condition, everything, yes, beautiful, very nice, thank you, баба. Шикарно. Шикарно. О, это муслим? да? да? Да, да. О, очень Ага. О. Oh. Шуза мастерская? Так, Валерчик, смотри, здесь что-то все делают, для... вот смотри, старт. смотри. Ага. Так, нужно здесь помолиться, и это очень длинный круг. Предлагаю чуть-чуть позже к нему зайти. Нет, хочу ну посмотреть, что они делают, чтобы потом... Как дым, оставай живым, возвести новый рим, пред законом земным. Оставаться собой, а можно стать другим. Небом над головой или морем голубым раствориться как дым, оставай живым, возвести новый рим, пред законом земным.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 а можно стать другим небом над головой или морем голубым раствориться как дым оставайся живым возвести новый рим в предзаконом земным оставаться собой а можно стать другим небом над головой или морем голубым раствориться как дым оставайся живым возвести новый рим в пред земным оставаться собой а можно стать другим небом над головой или морем голуб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 Шива, и мы мы пишем массажик зашли в кафешку покушать и валельчик очень сильно увлеклен Потому что здесь а, все без а, лука и огромными куклами написано No везде написано просто no Я просто что это такого мы никогда не могли представить Это uh -huh. so I'm not sure whether it's open or it's closed. So they closed? Closed, yeah. So they closed. No problem, next time we come, maybe Friday. <laughs> And can come inside. To see if I think beautiful. Открыто носишь знанием, вести аж стеснением пронзали насквозь. От нас зависит сколько увозить и привозить затеем, за темами бодрыми. Не ныряем в прорубе минус 30. Выяснить осталось выбросить, вытеснить, в где-то согнать, создать жизнь без ошибок. Решили быть выше режима. Ниша шапал на улова с помесью золота. Пола наполовину, по головам в лавину. Дам от баров хлама. дам последний одной в покой на крыльях ангельских в каждом треке для тебя уместить В мыслях навеки Выяснить, с кем ты когда уходила Звонила в тупик, уводила вопросами Осенью спросить, иди Дни пронеслись, пойди проспись Пропади среди высоток Наполненных внутри Кишащины в чащах Все чаще и чаще Один на один с чашей на весах И динамит на шее, на шее мне на рубашку Символ Good Luck Production Из раши шлем привет всем нашим Непродажным, старшим на районе Ставшим узников в тени домов Уставших, потерянный Найди путь однажды, Бродили слаженно С душевными корешами Выходили оттуда, где не было Выхода вовсе, по просьбе любой Обратитесь, по сей день помню обо всем Пронесем до конца цену братства целый ватман пространства перед стафом в анимациях странствия сознания нации вас иллюстрации в мир из морга превратив цвета яркие якорь не бросим по просьбе пронесем поздний сон не кричать со мной вони сон тщательно внимательный будь пройди даю удачу в пути желаю дороги дорогие родные Ток не мы одни такие, не, не мы, не мыльный опер, не опер, прогнивший доверху. Посещаю этажи до крыши, живу судьбой, парнище. Заслужил быть лучшим и лишним. Выношу лучший в душу, распущу по полю с ветром волю поэта. Войди насливаю с куплетами, картинами. Имбилия. Хаумы не ломки, драйв Ричард. 25? стало мало, по подвалам стали, воспитали, от скулом пропитали Штаны со штампом из Китая Валом тайных убежищ От них не убежишь, не спрячешься нечаянно. Прачечной выстирай подчерк для начала а потом уж претендуй на места выживших Нарезку слушал прожвал и в уши выложил Попробуй выживет, тут патроны окружались С детства с бистом, по нотам весна Поутру индусы листы, с далисты, спроси листы С силы великой Пронеси крики души на поверхность Вершины преданности, разрешат отведать данный стиль Подай милости нуждающимся Нужен, дай руку простуженному, вынужден уши закрыть и пойти мимо на ощупь. Люди, овощи, гибнет общество, нет морали, заморали, орали в душе теру все по пусту. Но окно в лапке ты ласнишься, в время, да. Ну, только сейчас начал. Вот, Силь, машина, Валерчик, как тебе? Рикша. Рикша превосходная вообще. То же самое, что пешком, только есть возможность все посмотреть вокруг. Да. Очень хорошо. Немного жалко, конечно, дедушку, но он работает, говорит, 25 лет. Я думаю, он велик этот не чувствует уже. Так да, он Да, у него полуэлектрический. Бля, полуэлектрический. И он, он по-моему, вообще сидел ни не разу педалей. Ни, руках, да, ни, не ни круто, разу, да. Не круто, но ему повезло больше всех. Из нас. Поэтому он кайфарик тоже, кто-то еще. Вот, дождик пошел. Привезли мы дождик. Все страны. Потому что некоторые люди, которые действительно They also mm -hmm. don't get anything. Yes. Yeah, because yes. Of most of these people. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> you have. You have ten rupees. <laughs> Ну, маленький, маленький Пакистан. Это был построен из Бритихов в 1925 году? Да. Это было 1925 Yes, If so we not come, come, uh, come. We need to walk everywhere here. Yes. Отдать последние способные избранные избранные на выбор не бритые. Призванные званны, приз преподвести Нести правду на плечах Лечить, читать, чеканить в массы Нас таких натасканных в кассах Не приобрести бодрости Штиль внутри спокоен, как удав Едва начав рычать Стал придумывать, давить, доводить Все надо до конца Слушать советы матери отца Умный думает, а глупый говорит Ритм бит, в воздухе парит За тетрами спросят Что мы делаем, тут заносит нас порой кроет, роем себе яму, я мучу Значит не шучу, чудеса сносят крышу Нас слышан кто и где барыжет Рыщат полицаи, а мы тщательно скрываем Лица убийцы ты улыбнись, накрывай ты ввысь Лисы и волки, несы, не сыни Обидим, не тронем, без повода Доводы доведем до любого Облюбовались молоду места из меда Мы не не закованные в кандалы Скандалов на каналах по ТВ Удивили публику рубрикой нарубренного вранья Брань брани скрывают, открывают глаза на азарт Открывают мысли от завтра Отрывают от заката каталкой толкового старта Не торопись, приснились кошмары, умойся Прислали повестку, не бойся Признание невести по СМС вести Незащищенный секс, стресс, новость их места стало пустым, не за горами радости Прости меня, мама, упрямого по прямой расти Управляют мной мелодией, душой и телом овладели Со стимулом стабильности я музыкой владею Ладья, поладил с братьями, Нати получайте лучи и сердце. But this is because in Delhi. And somebody tell me here every day, I uh, okay. give food to... Oh. Free water, free medicine also inside. A lot of donations given to the people. Beautiful place. This is place to help poor people. Yes. yes. Beautiful. This time it's very good. Yes, this time this is... Oh, yes. The best thing was. Go go on. You are allowed to take pictures everywhere, uh -huh. but not in the main hall. When okay. there's a main book is placed, uh, their holy book, holy book is there. Other than that, many places even starting to talk about two books from Muslim and Ah, of course. Certified. Sikh means disciple because they follow the gurus. The belief in belief, they believe in one God, uh -huh. not like Hinduism many gods. Uh -huh. in Sikhism, God. They don't name him. Uh -huh. no, they him. They say you can't name God. Uh -huh. One God, ten gurus. They have teachers, ten teachers, and then a book. Uh -huh. So that book contains teachings of the gurus. So it's different from Hindu temples because Hindu temples you see idols of gods. Uh -huh. In Sikh temple, you see a book uh -huh. placed right in the center. You don't see it, they cover it and give air to the book. They take very good care of the book. It's the most holy book for them. Because oh what they love? Yes. They read morning time, afternoon time, evening time, they open and read them. Other time is it And certain people, people coming. Very big thing. That's why they have a big food. So many people they feed every day, serving people, you know, like that. So we go inside. There's a main. Uh, the priest will be sitting next to the book. Give air to the book, keeping the flies away, and mm -hmm. all. So we'll go to the main hall. Main hall. Don't try to take video photo. They don't uh -huh. like. Okay. Outside okay. you can take. Uh -huh. In the kitchen we can take. Okay. Uh -huh. Very good. Uh, you tell when uh, sure. fin uh, finish. Finish. <laughs> Видео. Я там не нажимал кусочка на видео, там по-моему не снимает. Барле, Лиз. Ами ты ни бат, Барле? Кукен, Yes, yes. The, the especially girls, on oh, occasions oh, okay. like birthdays uh -huh. of the gurus, the festivals, you can do it any time, but more on those specialties. Uh -huh. Okay, Uh-huh. Oh, yes. <laughs> I see. Yes. They put closed and with, yes. Not sweet. It's a Okay, I'll show you the picture.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 Oh, more for... more formal, you know? uh -huh. Namaste is any age group. Uh -huh. For respectful people, for respect old people Very good energy, yeah. energy, beautiful. energy yeah. beautiful. beautiful. Very big energy. Yes, I want to break some time here. Put cheek cheek cheek, do everything. Yes. <laughs> twenty people were fed every day earlier. Oh. On occasions, forty thousand, mm -hmm. mm -hmm. Now will be less because so beautiful people. Oh yes. Somebody give uh, money for yes, all, all donations. Ah, this all donation. All donation. Right. Like My Christianity. Uh -huh. They say ten percent of your income you should give to the church. Так что это же самое. И здесь говорят, что что вы получаете, что вы получаете определенную сумму, чтобы мы можем помочь людям. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, что это деньги они дают людям. Да. Потому что многие страны только Они платят деньги. Очень хорошо. очень хорошо, если вы получаете деньги. Но 25 тысяч человек. So shift it's a proper meal and eat as much as you want. So, so beautiful. beautiful. Mm. And then they clean it and then the people will come in. And every day. Every, same day same every day. Every day. Lunch and dinner. So beautiful. Here. Big, automatic. You see, everything connection goes and automatically Rice. финн автоматик. está bem um The washing room, oh. the washing, room the washing utensils, how many different many plates there. <laughs> Вот Почитаем вас You don't need nothing, just come and take medicine. What you need? Or you need something? Prescription from doctors. doctor. Ah, for doctor, yes. Uh-huh. For example, if the medicine outside in the market uh -huh. is for 100 rupees, here is for 10 rupees. Ah. Oh! They only take the basic. Yes. For oh. staff and all. That is why. Очень хорошие люди. Ним. А, из Три? Ааа. Ааа. Ааа, для еды? Этот чужкеате, то есть с ней рог. В ней бур, в бижи, в бижи. не делал. Вайл. То, когда ката, А, А я. Дальше. Патти. Индия. Патти. Ага. Сколько? Сколько? Я. Саф-си. О. Гуд? с Китану, бегите, Кобра, Фильтр, А no filter water, no, not fine. Мано, серий, body, pristine, ну, мать. Иси таке так, прилитает вода, А Серебро, дамаскар. Да, да, да, да, Peace, peace. <laughs> Delhi ruled by a Hindu king mm -hmm. then the Muslims came they took over from this Hindu King mm -hmm. but after many battles mm -hmm. and in the final battle 1192 1192 this Hindu King was defeated and this place was taken over so the Muslim King took all the wealth back into Afghanistan mm -hmm. but let him say this place and it is the slave who laid the foundation of Delhi Sultan mm -hmm. so that is why the first dynasty out of five, the first one is called slave dynasty mm -hmm. because it was a slave mm -hmm. in northern part of the second, he built that mosque so when after the destroying 27 going, Hindu temples oh. he destroyed 27 Hindu temples and reusing the material Oh he do temples. it like this. Yes, yes build. Them. Most. Mm. I'll tell you the reason, because he wanted to Like show, yeah, show uh -huh. that they are powerful. Mm -hmm. And to claim that uh. my religion is better than yours. After the mosque, he built this tower, 800 years ago, for two reasons, two purposes, one as a victory tower, victory, to show their victory. Second, he built it in the shape of a minaret, so that it can be used to call the people for prayer, Allah Azan. And also, the purpose was to make it as a watchtower to mm -hmm. see enemies coming. Mm -hmm. But the main purpose was victory. Mm -hmm. uh, imagine, 800 years ago, without any big machines and cranes, they were able to build something like this. Mm -hmm. That too, which will last for many years. Beautiful farming on top of minaret. Arabic verses from Quran. Oh. Quranic verses everywhere. Everywhere, everywhere like that. All handка. Uh -huh. hammer and chisel. Wow. Flips <laughs> around the table. That's for the natural and life But imagine, for the permanent preservation. Garden was his. yes. Yes. On side would be nice view because of the light. Evening time. For best. And surely the Andre. angle for the best photo Make a video through the arch. Oh. Time to time they extended the mosque, their side, their side, but actually this was the main mosque. Time to time extension was done. All these columns you see, they are all taken from different, 27 different temples, you know? You hmm. do with lega. Yeah. But since these columns were from Hindu temples, mm -hmm. so they had idols of Hindu gods. Of course. But in Islam, they don't worship idols, only book Quran. So all the idols of the Hindu, they did oh, no choke uh -huh. the heads, choke the legs, hands, each and every one. Oh, so I making so. them imperfect so that they could use the material and show their power. Uh -huh. All of them, all of them. Face of so God, yeah. Uh, Strong yes. yeah. um, and smart, since they were from different temples, so that's why they all different mm -hmm. from different temples. Свился с городом и по ушам, туда, где парни в хлам, просили помощи у ближнего, тонущий тут выжил бы, мы помогли. Не лги мне, главное, глава правды плавно дарит всем тепла, дела решать и не мешать, когда нет в этом вида. Пирамида слов подарит основу с молоту, скованны в свои мысли. Отстранись от плохого, скованны в свои мысли. Странись от плохого. И днем и ночью прошлой. Примкнем к ним Дойдем до края сложного. Найдем тебя мы сможем. И днем и ночью прошлой. Примкнем к ним кридам стоящим. Дойдем до края сложного. Найдем тебя мы сможем. Конечно. вообще парк прекраснейший получился в самом центре деле ни одной души вообще нету и днем и ночью прошлой примкнем к видам стоящим дойдем до края сложного найдем тебя мы сможем и днем и ночью прошлой примкнем к видам стоящим Дойдем до края сложного. Найдем тебя, мы сможем. есть вход.